Всем привет. Сегодня я покажу расскажу о двух черепашках черепахах, то есть защитах верхней части мотоциклиста. В сравнении, так сказать, слева, вот это Noname Китай, купленная на Алиэкспрессе, защита не из дешевых, она стоит около 3000 тысяч рублей. Как заявлена новая модель и старая проверенная черепаха Адреналин Уфрут. Вот покажу, чем они отличаются. Ну, начнем с того, что Адреналин не имеет каких-либо съемных деталей, частей, все пришито. Единственное Съемно это вот эти две пластиковые планки, соединяющие переднюю и заднюю части защиты и служащие для защиты области ключиц. В китайской снимается, можно сказать, все. Для чего это сделано, не знаю. Даже вот эта вот штука снимается сеточкой. Какую функцию вот это несет? Не знаю. Значит, здесь отстегивается спина. Вот молнии. Молнии. Спина отстегивается. отдельно спину надеть невозможно видимо для стирки отстегивается пластик пластик китайской вот он вот такой гнется легко руками такой слегка глянцевый и тоненький у адреналина пластик вы не согнете он гораздо толще и сделан из другого материала очень жесткие пластины Качественные такие шершавые. И площадь закрытия вот передней части, вот эта вот, она существенно больше, чем у китайской. Вот сравните здесь и здесь. Аналогично сами накладки на локтях, на плечах чашки. Вот мы можем сравнить да, китайской размер и адреналиновская, то есть тут даже чуть ли не в два раза ширина и объем размер больше защиты, вот локоть как выглядит со спины сделан хребет Вот такой красивый широкий хребет на китайской. Есть защита поясницы. Такая довольно широкая на шарнире. Вот она туда-сюда двигается. Что, в общем-то, удобно. сделано защита тазовых костей. Здесь такие вставки. Упруги. зад сделал неплохо здесь э, у адреналина тоже хребет очень мощный очень мощный хребет наверное один из самых мощных какие я видел вставочки отдельно боковые У нас хвостик тут для защиты копчика. Что можно сказать по удобству? Вот я надевал и ту и ту. Вот китайская за счет вот этих узких своих пластмассок вот размер у меня тут это XXL, а, XL, да, размер XL. То есть вот тут внизу она вроде бы все широкая, соответствует своему размеру вот, в области живота. Но вот эти вот чашечки, вот эти вот, все, они такие узкие и так сильно загнуты, что я так думаю, они их шьют на все размеры, что S, что XS, что XL, XXL. То есть ткань, размер ткани отличается, а пластик этот весь одинаковый. Поэтому весьма некомфортно, они жмут суставы жмут локти именно вот эти маленькие пластиковые чашечки здесь же вот это размер с размер с 46 можно сказать я ношу 48 и даже с к вот за счет вот этих больших таких широких защитных элементов Сидит на мне комфортно. Единственное, чуть коротковато рукава. А в остальном она сидит нормально. Ну вот, вроде бы, общее, общее такое понятие об этих двух черепахах я вам дал. Вот, что мне еще не нравится, это вот на китайской куча вот таких вот соединяющих элементы ремешочков защелками Они бренчат мешают честно говоря ни чему этим. на этом обзор заканчиваю если будут какие то вопросы пишите в комментариях я вам расскажу что может быть упустил на этом всем пока